Так, так вы утверждаете, вы, что, что вы из 2019, 2019 года, года, а вовсе не ретика не и сумасшедший. И, и, сумасшедший и, и вас не надо, женщина-костри. Да, да, да, ваше превосх... Преосвященство. Ну что, ну, что, что, что предположим, что, я вам верю. Ве, ве, ве. Но вот остальные от инквизитора нет. Но ведь, Но ведь не так не уж сложно уж проверить, проверить ваше утверждение. Если, Если вы, из, вы будущего, из будущего, то вы знаете, что будет происходить. Происходит. Итак, так, когда, когда закончится, закончится правление Людовика Диата? Эм, я не помню, очень частная дата. Допускаю. Тогда так, -то. чем, чем кончится восьмой крестовый, крестовый поход? поход. Хм. Знаете, я не эксперт в истории. Допускаю. Допускаю. География? Не очень. Математика? Математика? М -м ну, Е равно МЦ квадрат. Что? Что? Неважно, в общем, нет. Геометрия, Геометрия может, быть. может может. Быть. Это, как его, пифагоровые штаны? Нет. Я пытаюсь, Я пытаюсь вам помочь. помочь. Попробуем по-другому. По по Может, Может, вы что-то что расскажете о технологиях будущего, о мироустройстве, науках? Ну, Земля круглая. Спасибо, Спасибо в курсе. курсе. Что-то что еще? еще? Ну, в наше время есть электричество. Уже, Уже интереснее, интереснее, что, что это? это? В общем, такая штука, на которой работает почти все в мире. Можете поподробно объяснить? Ну, там электроны бегут по проводкам, плюс-минус, блин. Вы можете, Вы можете добыть, добыть электричество, электричество продемонстрировать, продемонстрировать его работу? работу? Ну, типа там э нет. Может, Может, хоть есть, есть какие-то полезные, полезные навыки и знания а знаю, из будущего у вас, у вас, вас есть? есть. А, а, жгите, жгите меня, меня нафиг! Меня нафиг.